Всем привет, отчаянные бойцы Бакуган, меня зовут Макс Риск, я Пайрус. Ну что ж, давайте тогда... Сюда, Бакуган, бой, драгон, на поле, блин, как-то мало... Чё делаешь, эй, он упал, ух ты, 150, получай, ай, ё, ты не это, не-не-нет, ай, ё я проиграл. Игра Бакуган, выбираем Синдуса заместим это вот гиры. Так, 190, как думаете, куда я могу кидать? Ну, как мы знаем, право, давайте направо. А враг может быть налево. Ну, вот сюда давайте-ка. Блин, у него уровне 200 G силы впереди, чем у меня. Ладно, он ждет, когда я кину, дам Такой хитрый. Значит, смотрите, у него уровень силы 200 G. У нас есть карта ворот, вот, она улучшает нам на 130. Возможно... Да. Не попасть, попасть. Ганы, давай Бакуган в бой на поле на поле. Барус, Титаниэл, драгу бой. Драгу. на поле блин мы промазнули смотри сейчас мы проиграем да блин 300g Бакупот. 550 блин то маловато драгу у него 300g силы блин на у него такие сильные бахуганы драгу бахуган в бой Драго на поле. Вау. Ну что ж, получил. Он тоже запустился в Бакугана, Не, это мощный Чувак. О, нам бонус, бонус. Смотрите, мы побеждаем. Отлично. 408. Получай. Чайно. Ха, неплохо, Дэн. Да, еще Третий раунд. Так, Бакуган одинаковые и дрейди раунд все решит. Кто выиграет и кто проиграет. Бакуган грубо это сделал, ничья. Ну и ладно, макса Максадаур, давай. А, у него Хаулер, 300 G силы. Уровень сил 300 G. Так, давай, давай. Есть, мы попали. Главное, попасть, да? Так, это уже третья игра, Но мы там проиграли, поэтому считается будет первая. Когда каждый раз... Один, два. Ладно, Бакуган в бой. драгон На поле. Он упал, просто упал. А он не стал Бакуган в бой. Бакуган. На поле. Бой! На, поле. Бакуган вот. на поле. макса Бан. держись Бан. Бан. Бан. Бан. Бан. Бан. Бан. Бан. Бан. Бан. получается Бан. в бой Бан. бой а, ну и ладно. Нет, у нас там будет минус, точнее будет ничьи. Ну и ладно, Бакуган бой, драгон, Драго, на поле. Да, что-то я как-то разы... всякие кидать бакуганы. Так я, Ну, тут можно будет даже ничьи. Стендус. если получится. Так, давайте хоть вот так, что ли. идем мы опять он за своим, Он знает, все знает. Максатавар, давай, хоть один раз, Баку Гангбой, Ну блин, <смеш> почему ты упал? А он там тоже, да? Ну обычно как-то, ничья, ничьям я думаю перемотка будет такая, бум бам бум Давайте тогда еще <смеш> драгоноид. Ну прояснись Баку Гангбой, драгон, Бакуган. на поле.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 Победили 775 опытов и уже 8-9 уровень. Ох ты, смотрите. Нелюс, 300G силы. Ну, нам не нужны мы пайрусы. Нам, конечно, тяжелее, ну и ладно. Зато будут враги тяжелые. Поле игры открыть. Открываем поле игры. Карту ворот на поле. И плохую карту ворот на поле. Ну что ж, давай-ка, Макса Тауэр. блин, у него уровень силы 400G, вау, на 300G, вот лишь бы он не попал, пожалуйста, не попадай, ай-яй-яй-яй, он не попал, так, так, так, ох, а я бы испугался, что, а, это минус, это плюс, точнее, я думаю, это минус, минус, ну что, пайерс 2 Куган 2, Драгоном поле, я силы блин я чувствую поражением драго давай Вау. карта рода открыть силовая атака давай давай драго блин не хватило надо карт способность улучшить на максимум блин а он сильный игрок ладно Синдус, давай держись у нет уровень силы тоже выше они охотничям ну, ничья Блин, он тут, конечно, урон сделал, это плохо. Блин, блин, блин, у него уровень силы 300G больше, чем у нас. Бакуган в бой. Бакуган на поле. Отлично, он попал на минум, Это карта ворот. Карта ворот, открыть, Способность, регенерация и атака. Есть, мы победили. Вот же сил у нас 200. Он всегда у нас выше. На уровень силы там 300, 200. Ну и 100 бывает. Вот так тебе я. Зато твой Бакуган не раскрывается. Серия 2. Бо уже затягивать драго. Давай. Эй, карту ворот открыть, способность активировать. 240. Получай. Ха, это мало. Масса, ты не уже достаешь. Ну ладно, Бакуган в бой. Бакуган. На поле. Уау, Бакуган в бой.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 Проигрывает. Победитель Дэн. Отлично. Мы победили с вами. Ух ты, уровень 10. Так, что у нас такое? Ничего тут. Призы нету. А, ну да, есть один человек. Полковник труп. Вызываю тебе на бой. Так, думайте, нам этого хватит. Потом после этой игры у нас будет там 11, 2, 12. дроус открывается на уровне 13 вот его тоже нужно взять на 200 200 и 100 вот тебя вот макса tower а то мы будем проигрывать вот так вот ну что ж поле игры открыть пушки. <музык> У меня есть там Кард ворот на поле. Уровень силы мощным, поэтому нужно именно туда вот целиться. Бакуган в бой. ай яй яй Ее попал на него карту. Сосильнее, сильнее, чем я думал. Хорошо, Бакуган в бой. Драгон на поле ё-моё да, есть, а он там на поле. Или он промахнулся? Как думаете? Ой, дракон ни на что не способен. то да ты монстр. Ты офигенно сильный. Ладно, давай-ка. Макса бой. Макса Тавр на поле. Отлично. Просто снайперским. Так я не видел, какого у меня багуган был. Какого он запускал? Серия 3. Точно. Кнопочки. Нажимаем очень много раз и побеждаем его конечно 1400. Мы не сможем, мы только сможем максимум 500 и больше. Так-так 500 500. Новый рекорд 630. 630 просто на удачу. Хоп она, смотри 1500. В смысле что это такое? Как ты мог, блин? Уровень силы 350g. Дэн пока что выигрывает. Отлично покупает. Бакуган в бой. Багуган на поле. Макса тавар А знаете, мне нравится этот Макса тавар Мы с ним подружились, <с как настоящие. Ну что, способность активировать. Плюс 150 G силы. Минус 250. Ха, это мало. Так ты мне достал полковник. Труп. Ага, драго, давай-ка, Бахуган в бой. Заканчивай, драго. Окей, Дэм, Бакуган на поле. У него Багуган упал. Я не знаю, что с этим полковником, но он явно слеп. Полковник, мы тебя выигрываем и выиграли. Победитель Дэн, отлично, мы победили. Так-так-так-так, одиннадцатый так, так, так, так, уровень, или же нет? Блин, ну жалко, я бы хотел. Ну что ж, продолжаем. Кто будет стоять на нашем пути, кто -то пожалеет? скажи мне пожалуйста дэн а зачем ты берешься Или ты просто любить бакуганов я бью за свободу бакуганов мне нужно спасти от плохих как ты в смысле Я тут ничего плохого не делал так карта ворота полем и карта ворота полем макса тавар бакуган в бой макса на поле давай есть попали ух ты неплохо мой бакуга не попал вот так тебе и нужно так вот карту способность активировать ха это еще маловато да, блин. то блин как-то бесконечно Уровень силы 950, уровень силы. Уровень силы 950. Это оромный карта. Буган в бой. Багуган на поле. На поле! Вперёд, Байрус, Титаниум, Макс Сатавар, да? это, а, это Синдаус, у него 50 силы. Ладно, вот тебе. 250. Победитель Дэн. Отлично, мы победили. Есть! Невероятно! 1870! Это офигенно! Вау, у но новый Бакуган появился! Патрикс Вентус! И Болтон Блоу! Ух ты! Кракелус, Хаус, 400 G-силы. Это, конечно, невероятно. Но мы таких не возьмем на Спайрусы. Так, значит, мы можем, конечно, взять эм... Бакугир, всем Бакуганам, и мы станем намного сильнее. Давайте-ка, с кем нам сражаться? Чайно, ну давай с тобой еще. Полигры открыть. Кас, ну вот и день. я уже подготовилась и точно тебя вырублю. Посмотрим. Карта воротно поле. Давай-ка. Макса товар побеждай. Конечно. Конечно, у него уровень сил больше. Ух ты! А он мощный, он быстрый. Но он промахнулся. Получаю урон. Стоп. А, да ладно это маловато 950 хорошо драгом я раздавлю атриона бакуган бой ба на поле отличный снайпер ски удар драгу спасибо большое тебе ну что ж карту ворот открыть Люмина Драгоноид! Ваа! Ну это маловато. Я знаю, что есть еще сила мощнее на 60. Это у нас было мощно. Синдос Бакуган в бой. Вот туда давайте-ка. Бакуган на поле. Давай, давай давай Есть! Третий бой начинается! Командная битва! бакупает Нажимаем, нажимаем, нажимаем! Так, так так так так давай давай еще еще еще еще 455 маловато да я знаю но ну, я думаю так такие уже прикончим давайте посмотрим 695 отлично мы это сделали нужно с получай чайнал. ну что ж победам все да как то уже победа уже на выходе. давайте будем посмотрим интерфейс а то мы тут Конечно, получаем. Так, выйти. Какой выйти? Переиграть. И подождите, смысле переиграть? Так что все. О, тесты. Тут у нас есть новенькие тесты. Давайте посмотрим. Ага, денкузы. Мы уже прошли. Думаете, добавлю тут новый тест или же нет? Так, у нас тут есть Баку Гел. Так, тут у нас есть Бакуглок. Интерфейс. Так, у нас есть Бакуган. Ух ты, смотрите-ка. Что за покукан? 700 G силы уровни. Ух ты, они еще раскрываются. Так, другие фракции. Ну я, это наверно новенькие. Да их наверное, многовато. Как думаете, тут есть драгом? Ух ты. Уровень силы 300 G. Другие фракции. То есть ты тоже драговую фракция? Покажи мне, да, ясненько. пояснением и достижением. 12 ранах. Получим, получим. Ну что ж, всем за просмотр. Всем удачи и пока. Также подписывайтесь на этот канал.